Привет! Саша из Стасик Барботкина. Сейчас мы вам покажем класс. Париж. <laughs> Это Париж, Франция, парк Астерикс. Спасибо. Ну как? Вот так вот. Вот так. Да, да, да. Все, я удобно взялся. Вот там вот... Там мы тоже будем снимать. Там мы тоже будем снимать. Ой, ну держитесь. «Приехали!»